Ребят, ребята, с вами я снова. С вами снова я, Азари И это продолжение бесконечного лета. И, кстати, я забыла перемсить свою камеру. Просто я очень логичный человек, который делает это время видео, да. Извините. Очень дико извиняюсь. Но зато вам теперь будет видно зато все. В прошлой серии мы пробрали... пробрались... Прошли в лагерь, познакомились с девчонками. Очень такими откровенными девчонками. Берг мы увидели Слави в купальнике. Увидели Ульяну, Лену, Вожатую. Еще кого-то мы увидели. Неважно. И мы остановились, проходя. Домой, наверное? Да, я не помню. Проходя через местный жилок квартал, я увидела, идущего навстречу меня пионера. У меня пионера, а не пионерка. И в, этом царстве Амазон... И в этом царстве Амазонок есть мужчины. Пионер, привет, ты новенький? Наверное, Семен, да? Музичка. А ты откуда... Да, уже все знают. Я, кстати, электроник настоящий. Может, так, меня так и звать. Прикольно. Электроник настоящий. Маразм кричал. Ясно. Мне еще меня еще сыроежка зовет. Сыроежкой? Не под осиновником? Фамилия у меня такая. Сыроежник. Сыроежки. Ясно. Давай я тебе это все покажу. Я согласилась, так но так как изучать окрестности одному куда дольше. Ладно, давай. И вновь и мы вновь оказались на площади, будто в этом лакере других мест нет. Там на одной из лавочек сидела Лена читала какую-то книжку, я не вижу ее. Электроник, верно, шагом подошел к ней. Лена, привет! Это новенький Семен, знакомься. Бойка на чем? Привет. Но «Ну, мы уже заочно знакомы. Да. Она на секунду оторвала глаза от книжки, посмотрела на меня, покраснела и вновь принялась за чтение. Словно не замечаю, что мы все еще здесь. Ладно, пойдем дальше. Я был удивлен, что все знакомство с ограничением пары слов, но потом решил, что так и надо. уемная активность, электроника, скромность Вселенной, не лучшее сочетание. Согласна. Пойдем. Мы вошли к некой, некой постройке, которая сразу распознала... Опознал столовую. Ну да, можно. А вот это, я понял, здесь вы принимаете органическую пищу. Ну, что-то того. На кольце столовой, столовой стояла недреждёбная девочка, которая до этого ударила мне по спине. А, мы имя не знаю, вот почему я не могу вспомнить. это то Маша Дева на стороне миг куда-то исчезла. Действительно, сейчас не самая такая ситуация, что прикалывалась над этим хотя Хоть она весьма... По... Потешне. А чего, надо понять, что к чему и где я вообще нахожусь? А вот она, Алиса Двачевская. Ты с, с ней поосторожнее. <laughs> Ничего себе, я испугался. Говорю шепотом. Никогда не называю ее «дваче». Она этого не любит. Подождите. А чего ты сказал? Как ты меня назвал? Кажется, она услышала. На вине угола лиси спрыгнула с кольцами, тянулась в нашу сторону. Ладно, ты дальше сам как-нибудь. Ничего себе, конечно, жесть. Летом не бросил сюжет так, что только пятки засверкали. Ничего не делать. Лиса, пробегая мимо, остановилась на мгновение и бросила. А с тобой мы позже разберемся. А я что? Я ничего! Словно добавил мученая виноватая улыбка. Хотя в чем я перед ней виноват? Она не ответила, побежала догонять электроника. Музыка эпичная была. Похоже, оставшееся время до ужина мне предстоит коротать время в одиночестве. Я решил пойти на восток. По крайней мере, туда, где находил, наход, находится восток в моем мире. Я уже понял, что, скорее всего, не там. В некоторое время я оказался... Около футбольного поля. Там а все шел матч. Посмотрю, пожалуй, немного. В детстве что я довольно неплохо играл сам и даже подумал о профессиональной карьере, но несколько травм подряд отбили мне желание рисковать здоровье, народить туманные перспективы. На поле бегали дети совершенно разных возрастов. Вот мальчик лет десяти и девочка лет четырнадцати. Девочка. Так это же Ульяна. Ну, футбол играет. Что удивительного? С ее -то неугомонностью. Я оставила довольно долго от поля, но она все же не заметила. Я просто с Тим Эй, ты! Крикнула Лианка. Играть будешь? Я не знаю, что ответить. С одной стороны, ничего страшного побегать минут 10. С другой, в моей ситуации любой неверный шаг может оказаться фантальным. Но в любом случае, одет я был явно не по погоде. Играть тем ботинках теплой жинской, и меня можно будет выжимать от пота. А играть босиком в тресах попустим Неэтично. Но в другой раз, крикнула ей, развернулась и пошла назад. А Ленка попила мне свет, то ли про трусы, то ли про труса. Постепенно в свои права начал уступать вечер, который нес с собой усталость и протушение от бесцельно прожит... прожитого дня. не вижу вечера. Я вернулся на площадь, села на лавочку и обессиленно вздохнул. Буду сидеть и жд... здесь и ждать ужин. В конце концов, искать ответы и лучше и сыта. Их же тут комнат, верно? А это интересно, как самые простые потребности человека отбывают желание и мысли стремиться к чему-то. Вот я чувствую голод, и меня уже меньше э, волнует, где я и что со мной. Неужели великие люди тоже подвержены подобным? И как тогда, к примеру, распро... так в древности понимала, что Рабов. Остается только один, вот я невеликий человек, мне, в принципе, все равно, в каком машине быть шестеренкой в социуме, матрицы или непонятном паянире Я лагере. Моя мысль оборвала музыку, загравшуюся динамикой прикрепленного к фонарю. Наверняка так сильно к ужину. Я в сторону столового, благо теперь знала, где она. На крыльце стояла Ольга Дмитриевна. Я остановилась и пристально устаивался на нее, словно ожидая чего-то. Она тоже некоторое время смотрела, но все же подошла. Семен, ты чего стоишь? Проходи. Наверное, ничего страшного не случится, если я пойду с ней. Такой же не одобрил и мой желудок. Да, столовая нехорошо будет зарисовали. Мы вместе зашли внутрь. Столовой представляла из себя столовую. У меня свое время было дела с 20 столовой. Это было в, в точности такой же раз, что почище и поновею. Железные студии, столы, кафе на стенах на полу, не отличающиеся изысканностью, потрескавшаяся судом. Наверное, такое должно быть, э быть столовой в пионер лагере. Семен, сейчас подожди, и мы тебе место найдем. Накинула взглядом помещения. Стой! Два ческая! Ничего себе она, конечно. Ольга Дмитриевна прикликнула на проходящую Малису. Что? Как ты? Ты как одета? А как я одета? Действительно, ряд ее было несколько вызывающим. Немедленно перейти в порядок форму. Ладно, ладно. Если поправила рубашку, прошла мимо бросив на меня не очень приятный взгляд. Итак. Куда бы нам тебя посадить? Свободных мест было не так уж и много. Давай вот, сюда, к ульяне. Это, Это, а может... Да, точно, как раз уже еда, еда стоит. не осталось ничего другого, ничего другого, как согласиться. Конечно, была некая доля вероятности, что в котятах я кураре, Пирабись, э, с, с добрым мышьяком, а вместо компота мне налили отличный антифриз. Много делает добыть что я никак не мог стоять. Эй, чего тебе? Спросила довольно грубую Янку, сидевшая рядом. Янку, Почему с нами на футбол не стал играть? Я не в форме, сказала, показывая свою одежду. А, ну тогда ладно, ешь. Однако есть было особо нечего. У старелке пропала котлета. Это могла сделать только она. Нет, точнее, это не мог сделать никто другой, кроме Ульяны. Отдай котлету. У большой семьи рта не раздевай. Отвернулся, нет котлеты. Отдай, кому говорят. Попытаться. Я грозно посмотрела на нее, уже был вытянул руку вперед руку. Нет у меня ее, смотри. Естественно, тарелка у Лянки была пуста. Похоже, ты... есть эта маленькая девочка так же быстро, как и какие Ты не расстраивайся, сейчас что-нибудь придумаем. Она схватила мою тарелку, убежала куда-то. Догонять ее не было смысла, если уж... А, не хотят мне тарелки, то можно сделать куда проще. Примерно через минуту Ленка Вер... вернулась и протянула мне тарелку, на которой лежала дремящаяся котлета. Вот тебе голодающий поволожье. Поволожье. Спасибо. Только смог сказать я. Все подозрения в развеялись. Так мне хотелось есть. Я подцепила вику котлеты и. Что это? Ага, какой-то жук. Нет, не жук! Это насекомые! С ножками шевелится. Тарелка полетела на пол, разбившись в дребский стул, падая больно, ударил меня по ноге. Я с детства не дали углу насекомых, но когда тебе насекомые мои тарелки, это уже перебор. Музыка. Ах ты маленькая! У Ленка, похоже, готова к такому рельте забыть, уже стояла в дверях, сменилась так, как будто слышала свежую шутку Тарасяна. Я бросился за ней. Мы выбежали из столовой. Нас разрезлялось на несколько десятков метров. Мне казалось, что я легко догоню эту маленькую девочку. Не догонишь. Мы Выбежали площадь. В помещении клубов. Выбежали на лесную торпинку. Я начал задыхаться. Все же, наверное, стол бросить. Ленка скрылась очевидным проводом, а я потерял ее из виду. Просто не может быть, что я не смог ее догнать. Не может. И все тут. Я стояла, пытался отдышаться. Печерело, Кажется, я заблудился. Ночью в лесу мне явно делать нечего. Лучше вернуться в лагерь. Однако я совершенно не представляю, как у найти. идти. Что же, придется наугад. Mm -hmm. а довольно долго плутал по лесу. Тут даже листья потемнели. И кайма. Mm -hmm. Эти листья-стрелочки. Много поплутал по лесу, пару раз даже закрадывалась мысль, что по однопомощным конце деревьям показалось ограда и лагеря. Все возвращается на круги своя. Автобус исчез. Тихо погубнил я. С одной стороны, ничего страшного. Не... Странного не мог он тут просто так стоять вечно. С другой, значит, вы же все же водитель... автобус не ездит сами по себе. Или ездит. Этот мир казался слишком нормальным, и каждый явление здесь имел как минимум два объяснения. Обычные реальные, повседневные, обычные реальные, повседневные и фантастическое. Да, конечно, водитель мог просто отойти, перекусить, а я слишком быстро ушел, и вот, Но в любом случае, мне здесь не место. Ходнее этот это столбус или нет, это, наверное, важно, но куда важнее то, как я вообще сюда попал. Или и куда это сюда... Носищееся к горизонту поля леса не давали никаких ответов, а в них не было ничего знакомого. Странно непонятный тишинер, Но при этом совсем не страшный. То ли взял самоотвод... То ли взял инстинкта самосохранения, то ли вся эта бегает не по лагерю, местные пионеры настолько... То ли все это бегать не по лагерю, местные пионеры настолько боевые, меня свои беззаботности и нормальности, что я... Беззаботной нормальности, что я никогда просто забывала, что я иногда просто забывала о том, что со мной произошло буквально пару часов назад. Хотя, возможно, просто не оставалось сил больше сил волноваться. <связывая> Хотелось тишины покоя, просто отдохнуть от <связывая> всего. И уже потом с свежей головой продолжал в поиске ответов. Но это будет потом. А что сейчас? Имели ли я право распляться? Уже совсем семенела при любых раскладах ночевать лучше в лагере. Я уже собирался идти назад, как вдруг, что кто-то бесшумно вынырнул мне за спины. Привет, что тут так поздно делаешь? Я очень надеюсь, что вам соседей не слышно, которые на ночь глядя решили посверлить. Как обычно у всех бывает ютуберов. Передо мной стояла Славя. Один сжижился я даже вздрогнул. Не догнал Ульяну, она улыбнулась. Я расстроенно кивнул головой вздохнул. и вздохнул. удивительно, Никто не может. Да уж, девочка ракета прямо. Далеко вот сопла у нее в разные стороны. Наверное, есть хочешь поужинать-то не получилось. Если совсем забыла в голоде, но после этих ее слов мой желудок ясно напомнил себе предательский заворчав. Славе улыбнулась. «Ну тогда пойдем!» А столовой еще открыта. «Да ничего, у меня ключи есть». «Ключи?» «Да, у меня от всех помещений лагеря есть ключи». «А откуда?» «Ну, я здесь... кто-то вроде помощница вожатый». «Понятно. Ну, пойдем». Такого предложения Грега было отказываться. Когда мы вышли на площадь, Слава внезапно остановилась. «Извини, именно соседку предупредить, что я попозже приду, а то она сама такая пунктуальна будет волноваться». Ты типа как столовая, а я через минутку, хорошо? Ладно. Мне кажется, она не придет. Я никак не ожидала, что столь поздно часто может быть кто-то кроме меня. И это кто-то явно без Успешно пытался открыть дверь. Мисс... Без всякой задней мысли я поднялся на крыльцо. Взломщиком оказалась Алиса. Наверное, стала поджда... подождать в сторонке. В сторонке. Она некоторое время пришла, смотрела на меня, а потом сказала. Ты что стоишь-то? Помоги, что ли? В смысле? В смысле дверь открыть? Зачем? Булок я хочу с кефиром. Не наелась. А может не стоит? А ты сам не хочешь есть что ли что-нибудь? Олянка, ты тебе поушить нормально не дала? Она хитро ух ухмыльнулась. И правда, не дала. Так сейчас Славя придет и... ЧЕГО? Ее просто я даже не смогла зачитать, потому что я поняла, что что-то сильно не, та, не то с ней. Похоже, не стоило мне это говорить. Это... Тогда я отчаливаю. А тебе это припомню. За тобой уже второй должок. С этими словами Олеся скрылась ночи. А первых ты а за что? Тот же вопрос. Слава не заставила себя долго ждать. Все в порядке? «Да, почему ты спрашиваешь?» «Да нет, просто так. Не стала рассказывать об Алисе. Все в порядке», — сказала я тут и тут же почувствовала фальшь в своем голосе. «Ну что, пойдем?» а Савер, похоже, ничего не заметила. Или, по крайней мере, сделала вид. Мы зашли в столовую. Подожди, сейчас что-нибудь принесу. Я села на стол и принесу покорно ждать свой спасительницу». «А, как мило». Может, мой был нехитрым. Несколько булочек, стакан кефира. Не голодные пионеры, наверное, съели все подчистую. Впрочем, не куда лучше, чем большая часть моего обычного рациона. Пока я ее, Славя сидела напротив, смотрела на меня. Что, у меня что-то на лице? Нет, просто. Почему она смотрит на нас? То есть она смотрит на, на нас, а не на Семена. Это как так понять? Ам... Она улыбнулась. И как тебе первый день в лагере? Ну, я даже не знаю. Глупо спрашивает человека, попавшего в одночасье в другую реальность. Понравилось ему меню столов, вожатый и отведенный к месту. Ничего, скоро привыкнешь. А вот сейчас она на него смотрит? Слава, мечтательно уставилась в окно. Ну, ладно, окно да, я вижу там. Правда говоря, привыкать к подобному совершенно не хочется. Но ведь она не знает. Или, по крайней мере, хочет, чтобы я думал, что не знает. По говоря, привыкать к подобному совершенно не хочется. Но ведь она не знает, или, по крайней мере, хочет, чтобы я думал, что не знает. А ну а так вообще здесь мило. Надо было как-то прервать с неловкое молчание. Да. Я, я хотела прочитать. Я просто отслабилась попалась. Без интереса спросила она. Да, здесь так хотела сказать в стиле ретро, но я сдержался. В конце концов, это для меня ретро, а для них. Может, они из друг... другой жизни я не знают. Не все тут вообще уместно понятие, понятие жизнь. Как? Она внимательно посмотрела на меня. Ты не смотришь на него. Не. Так как будто от моего ответа зависело что-то серьезное. Ну, не знаю, мило. Да, тут мило. Вообще, чисто по логике пересования можно так подумать, что он смотрит на него, но все же он должен был тогда чуть ближе быть чуть новее. Ладно, это уже будет художнические инстинкты. Если так можно сказать, пожалуй, она вновь Очень хорошо, что ты так думаешь. Почему? Ну, не всем здесь нравится. А тебе? Мне? Да. Нравится. Тут здорово. Тогда не стоит обращать внимания на других. А я не обращаю особо. Славя рассмеялась. Кажется, этот разговор уводил меня куда-то далеко, совсем не туда, куда я хотел попасть. А вот ты волнуешься. Да? Почему? Ну, когда кто-то так сосредоточенно живет, извини. Ничего. Я никак не мог заставить себя быть более осторожным. Осторожным с этой девочкой. Впрочем, почему именно с ней? С любым местным обитателем. Себя, совершенно нормальными. При... до зубной боли нормальными. Не как человек соседей сосед в руке с Сабву... сабвуфером другой. Никак человек-пассажир, слишком уж часто встречающийся метронизой на земном транспорте. Никак человек-коллега, обитающий за столом. Опен И Даже не как человек знакомый, который от других человеков. Мастера русский. Отличается лишь непонятной надсовестной. Сама мастера русский. Все не казались нормальными, такими, какими должны быть люди, в моем понимании, но совершенно. но со всеми своими недостатками, но без сверхспособностей таких вот человеков. Почему там тире в конце человека? А слава была еще и. «Милый». Аккуратко посмотрел на нее, не знаю, что сказать. «Прости, хотела показать тебе лагерь, но совсем забегала сегодня». «Да я сам, вроде ничего не пропустил. прям «Прям-таки ничего-ничего?» Она улыбалась так, что мне приходилось от смущения прятать глаза. «Ну, откуда я знаю? Я же здесь первый день». «Ну хорошо, и что видел уже?» «Площадь, столовую, вот видел, футбольную площадку. А пляж?» «Только издалека». Обязательно сходи, или давай вместе сходим. Ну, ладно, сходим. Естественно, Слави уже, нач... уже начала меня пугать, но тут я подумал, а вдруг так все и должно быть, вдруг весь этот мир непонятен только мне, а для них он родной. Может быть, ей попал в прошлое? Да, это много, это было много объяснимо А можно задать глупый вопрос? Нет? Слава улыбнулся и встала за стола. «Уже поздно. Сам дорогу до Откина-Двентерина найдешь. «Найду, конечно, но зачем я к ней?» «Поселить тебя кому-нибудь». «Зачем?» «Наверное, со стороны я выглядел глупо, потому что Слава рассмеялась». «Ну так спать тебе где-то надо?» «Логично». «Ладно, я побежала тогда. Спокойной ночи». «Спокойной». «Странно, чего это оно ну, так внезапно? Мое внимание привлекалось, как ключи, оторчавшие из дырей. Провел собирался догнать Славину, где она живет. А стучаться посреди ночи во все подряд домики показалось не лучшей идеей. Взять ключи, конечно. Все же лучше взять, завтра отдам, а то мало лишь что-то на чем Я тут же появился, ведь это мне в первую очередь стало опасаться. Хотя сразу улья... не Ульяна, Алиса. Ночь была и темной, Ночь хоть и была темная, но не с... а совсем не тихая. Отсюда блонсилась строкотание сверчков, пение ночных птиц, шелест, деревья. Я только не слышу. Внезапно очень захотелось посадить свою славу и поскорее пойти к дамику вожатой. Не знаю почему, но ведь неизвестный бродозон в коммунизма настроил меня на созидательный лад. Я на лавочку и начал прокручивать глаз события минувшего дня. Этим мое созидание ограничилось. Было куда светлее, чем у столовой, да и до прибегали пробегали западавшие запоздавшие пионеры, так что особого страха это место мне не вызывало. Автобус, лагерь, девочки. Я только стал от всего нового непонятного, что не мог придумать ровным счетом ни единого объяснения всему подходящему. происходящему. Рядом послышался тихий шорох. Либо Лена, либо Алиса. Я взогнула и посмотрела в ту сторону. Девочка. Читает книгу. Лена. Ладно. Лена. Я решил подойти поговорить. Она единственная знакомых, с кем не удалось, не удалось сегодня перекинуться и, пла и парой слов. Семья, э, привет, чего читаешь? Я на эту дневнюю аж подпрыгнула на лавочке. Извини, не хотела тебя напугать. Ничего. Она покраснела снова и оставила с Так что читаешь? На башке было написано «Унесенные ветром». Ясно похвалить к ним. Хорошая книжка. Спасибо. Правда, я не читала, но... Я не читала, но ей кажется, такая литература вполне подходит. Я, похоже, не собиралась продать в склад. Ну, если я тебе мешаю... Нет. Не тратил этот книжки, сказала она. Можно я там подержусь с тобой немного? Зачем? А ведь и правда, зачем? Наверное, просто потому, что я очень устала в компании с кем-то лучше, чем одному. А может быть, получится от нее что-то узнать. Я внимательно смотрела Лену. Хотя нет, вряд ли. Ну, просто так, не знаю. А что, нельзя? Можно. Но если я мешаю... Нет, не мешаешь. Да нет, я могу и уйти. Все в порядке. Но раз так, я аккуратно сел на край лавочки. После такого же разговора мне меньше всего хотелось находиться здесь. Но, кстати, уйти было как-то неудобно. Нехорошо получилось. Лена ничего не ответила. Похоже, я выставил себя дураком. Вот на ее месте, допустим, Ульянка, наверное, меня засмеяла. «Тебе здесь нравится?» Я вспомнила про Славя и решила, что он как нельзя лучше подойдет для начала разговора. Да, она еле заметно улыбнулась. Такое лицо при при приятно. И мне, наверное, нравится. Для Лавиона не очень общительная и вряд ли В состоянии поддержать непринужденную беседу ни о чем, как Славя. Но все же было в ней то, что привлекало внимание. Мимолетное видение, как облиц, на очках для, Извините, если вы мою речь не понимаете. Дождевым осенним вечером, который заставляет обернуться и долго всматриваться встр... в темноту. Выскать там нечто, мелькнувшее на краю поля зрения. Конечно, ты не успел рассмотреть, не успел понять, но почему-то оно показалось тебе манящим. Лена продолжала читать книгу, не обращая на меня никакого внимания. Не возникало ни малейшего желания расспрашивать ее о происходящем в лагере об этом мире вообще. «Красивая ночь». «Да». «И как вообще завязать с ней с «Поздно уже. Не пора». «Да, поздновато. Спокойной ночи». «Спокойной». Что-то в этой девочке мне казалось странным. Вроде бы вполне типичный образ, застенчивый скромной пионерки, но загадка Лены заняла свое место в массивном списке загадок этого лагеря, который я у себя в голове. Дело было вечером, делать было нечего. Я направился в, дом, в домик Ольги Дмитриевны. В окне горел свет. Ешки, Привет, Семен. Что-то так долго. Да, гулял с лагерем, знакомился. Ладно, спать будешь здесь. Она казала на одной из кровати. Здесь? Я несколько удивился. Ну да, что такого? Всем других свободных мест нету. Гораздо улыбнулась больше из звежливости, как мне показалось. Ты же хочешь стать порядочным пионером? Она акцентировала внимание на слово «порядочное». «Да, конечно». На не задумался. «Но ты-то не против?» Она как-то странно посмотрела на меня. Взгляд смешались из и что то вроде обиды. «Пионер должен уважать старших». «А, да, ты, значит», — грозно сказала Ольга Дмитрия. «Должен, конечно, кто же спорит?» Пролепитала я в ответ, не понимая, что же не так. «Или ты?» Она пристально посмотрела на меня. От такого взгляда бы ими фрил, выкованные в самых глубоких подземельях улучшенными мастерами гномы. Что я? Да что не так-то? Добитым вниманием я пришел на тон выше. Взрослых надо называть на вы, так и подумала. Нет, конечно, в этом лагере много странного, но эта девушка в лучшем случае на пару лет мне старше. А возможно и младше даже. Но я решила не, спор... я... Но я решила не спорить, хоть еще пару минут назад язык бы не перенос, назвать вожатой особо. Но взрослых надо признать, что крутым характером ее не делила. Если с любым характером пол мое положение спорить не перестала. Как скажете, ромянулил я. Так-то лучше. Вот так и должен вести себя порядочный пионер. А теперь спать. Правденько говоря, я не хочу становиться непорядочным, беспорядочным пионером. Не даже статистическим. Не знаю такого слова. Я вообще пионером становиться еще вчера в мои планы как никак не входило. Но о каком они будут? Не хочется ставим, кажется, именно этим девизом планировала руководствоваться Ольга Дмитриева. Я закрыл глаза и только тогда понял, что за весь день смертельно устал. Люди что-то ужасно сначала, как будто удивили, началась ночная смена. Однако они похоже, были, больше были настроены на прокаты, чем на работу с тонкой электроникой. Перед глазами пролетал автобус. Площадь и памятник. Столовая больная пионеров. Ехидное лицо у ульянки, Славя. Лена. Алиса. Даже вспомнение о болезни не вызвали какие то очень уж отрицательных эмоций. А что есть здесь надолго? Все, на этом все, что мы и закончим, потому что э -э -э нам пора заканчивать, да, уже видео 30 минут длится, почти 30. Вот, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, подпис... если вы не подписаны на мой канал, то есть у вас кнопочка подписаться горит красным, а не серым, то обязательно подпишитесь и сделайте кнопочку серой. Также вы порадуете меня. Ну а с вами была я, Азовика Найс, и всем пока.